время покусаться. Ну все. Уходи. Ты будешь со мной? Ну, что ты сделал. Mm. Пусть все увидит какой-то злой код. Всем привет! Сегодня у нас необычное видео это разбор централизованного тестирования H20 года, значит, у меня э, пришла в голову ко мне такая идея, чтобы разбирать централизованное тестирование и прошлых лет, дабы показать вам, как я решаю те или иные задания, э, которые были когда-то на централизованном тестировании. Сегодня я не одна, сегодня я с злым котом. Вот он у нас такой злой, вот какой-то злой. Надеюсь, что у вас так централизованное тестирование кусать не будет. Так, ну что? Амур, ну давай ты уйдешь. Значит, начнем с части А. Разбирать мы будем полностью с вами и часть А и часть Б. Значит, А1. Нуклиды одного и того же химического элемента могут различаться числом. Значит, и здесь идет речь об изотопах. Да? Изотопы это нуклиды одного и того же химического элемента, которые отличаются количеством. Нейтронов в ядре атома. Протоны отличаться не могут, потому что у нас будут совершенно другие химические элементы. Электронами э, не могут нуклиды отличаться, да, могут отличаться между собой атомы и, например, катион, он. Электрон на внешнем энергетическом уровне, опять же, так это не может быть, иначе это будут и катионы, анионы и атом соответственно. То есть правильный вариант ответа. Два. Ну, как вариант, можно привести пример самый распространенный. Это протий, это дейтерий, и это, соответственно,. Третий. У них у всех одинаковое количество протонов, равное порядковому номеру. У них одинаковое количество электронов, которое тоже равно количеству протонов или порядковому номеру. А вот количество нейтронов – это разница между массовым числом и, соответственно, порядковым номером. Значит, у первого, скажем так, нашего представителя нейтронов нет, у второго – один. У третьего два. Вот это атомы одного и того же химического элемента. И, соответственно, они отличаются числом нейтронов. А2 – число простых веществ в ряду, ну и, соответственно, нам нужно рассмотреть. Значит, первое – аммиак NH3. Это у нас сложное вещество, состоит из различных химических элементов. Водород H2 нам подходит. Озон О3 нам тоже подходит. Кислород О2 подходит. Угарный газ СО не подходит. Алмаз тоже подходит. Аллогробная модификация углерода. Таким образом, у нас 4 простых вещества, и правильный ответ у нас будет 3. Следующее. Укажите неверное. Очень часто в централизованном тестировании прям так выделяют неверное, потому что часто можно не заметить или верное утверждение прочитать, то есть вот прям неверное утверждение. Равные химические количества углерод-4 оксида, то есть co 2 и оксида азота-4, да, то есть НО2, при нормальных условиях. Ну и давайте будем разбираться. Значит, содержит одинаковое число молекул. Да, это верное утверждение. Значит, содержит одинаковое число молекул, потому что их химические количества равны. Как мы это можем понять? Число молекул это произведение химического количества на постоянное Авогадро. То есть этот вариант правильный, но нам его нельзя выбирать, потому что нам нужно неверное утверждение найти. Занимают одинаковый объем. Все верно, потому что это два у нас газа, и опять же, все зависит от химического количества. Различаются по массе, для того чтобы найти массу мне нужно химическое количество умножить на малярную массу. Значит, малярная масса co 2 у нас 44, малярная масса НО2, по-моему, 46, но лучше перепроверить. Да, 46%. Да, действительно, они различаются у нас по массам, да, потому что малярные массы различные. И имеют одинаковую плотность по водороду. Нет, вот имеют они разную плотность по водороду. Д вот этого, скажем так, одного из веществ по водороду это отношение малярной массы этого вещества к малярной массе водорода. Так как их малярные массы различны, соответственно, и плотность по водороду будет различна. То есть вот это у нас неверное утверждение. Ну и из задания правильный вариант это 4. Далее, уравнение химической реакции может содержать информацию о том, какой или какая, и мы дальше должны с вами выбрать. Взять реагент в избытке. Нет, мы это можем посчитать только по химическому количеству, по избытку недостатку. Дальше. Продукт образовался в большом химическом, большем химическом количестве. Значит, продукт образовался в большем химическом количестве. Да, мы это можем учесть. По коэффициентам. То есть вот это правильный вариант ответа у нас будет. Дальше. Выход продуктов реакции не можем по химическому количеству считаем. Степень превращения реагентов достигнута. Тоже об этом мы рассчитываем только по химическому количеству. А5. Основные свойства постепенно усиливаются в ряду. Ну и здесь вам понадобится например, таблица Менделеева, чтобы что-то скажем так, просмотреть какую-то зависимость. Значит кальций, гидроксид железо 3 гидроксид и железо 2 гидроксид ну, здесь у нас э, кальция гидроксид он самый сильный будет, да, поэтому он, у нас этот вариант не подходит. Далее, железо-3 гидроксид, он амфотерный. Железо-2 гидроксид, он у нас основный. И гидрат аммиака, это у нас, ну, скажем так, щелочь растворимая, поэтому этот вариант нам будет подходить. Дальше гидрат аммиака, он сильнее, нежели чем железо-2 и железо-3. И в последнем железо гидроксид-2, гидрат аммиака и железо гидроксид-3. Вообще, в принципе, как можно проследить основные амфотерные кислотные свойства? Это больше к оксидам, конечно, относятся, но оксиды имеют соответствующие гидроксиды. Значит, если степень окисления металла у вас плюс 1 плюс 2, значит это основный оксид. Ну, кроме двух оксидов это цинк О, берили О. Если степень окисления плюс 3 плюс 4 это амфотерный, Плюс цинк-О, берили о у них здесь степень окисления плюс 2. Если плюс 5 и больше, да, хоть там осмий-О4 плюс 8, 8, например, будет, то это чисто кислотные оксиды. И это часто можно проследить на оксидах хрома. Хром-О, например, чисто основный, хром-2-О3 амфотерный, а хром-О3, там где степень окисления плюс 6, это чисто кислотный. То есть, несмотря на то, что там находится металл, это все равно чисто кислотный оксид. Далее. А6. Как фосфорная, так и соляная кислота реагирует с электролита, взятой в виде разбавленных э, растворов. Значит, у нас фосфорная H3PO4, соляная у нас H-хлор. Значит, сначала начнем калий H2PO4. Значит, у нас не может с этой солью реагировать H3PO4, потому что у нас уже максимально кислая соль. Дальше, аргентум NO3, ну у нас аргентум NO3 плюс H3PO4, значит есть несколько вариантов того, когда одна кислота может вытеснять другую из состава соли. Первый вариант, если добавляемая кислота сильнее, нежели чем та, которых находится в составе соли. Здесь у нас этот вариант не подходит, как фосфорная, так и соляная, они слабее. Второй вариант. Если в результате реакции образуется малорастворимое вещество. Вот как раз-таки аргентум-3-ПО4 у нас будет малорастворимым веществом. Вы берете таблицу растворимости, ищите и аргентум-3-ПО4 у нас малорастворимое вещество. Соответственно, эта реакция у нас происходить будет. Аналогичная реакция у нас будет происходить с h В принципе, таким образом у нас происходит и определение, Хлорид или каких-то голоденей других ионов при помощи ионов серебра. То есть правильный вариант ответа 2. Далее медь. Медь не реагирует ни с H3PO4, ни с h потому что в электрохимическом ряду напряжения металлов медь стоит после водорода. Дальше, дальше SO2. SO2 у нас здесь ну, теоретически может реагировать с H3PO4. Хотя нет, еще, если бы был бы... Ну нет, не может реагировать у нас. h -хлор точно не реагирует. Соответственно, правильный вариант ответа только у нас остается 2. Далее. К раствору, содержащему h 3 4 химическим количеством 0,02 моль, по каплям добавляют раствор, содержащий барий у OH H2, химическим количеством 0,06 моль. При этом последовательно образуется соль. Значит, какая у нас логика? У нас с вами в сосуде... Будет находиться H3PO4. Дальше мы добавляем барий у h 2 То есть его по каплям, его недостаток. Правильно? Соответственно, у нас сначала образуется максимально кислая соль. Значит, максимально кислая соль, вот она у нас, барий H2PO4. Потом у нас при дальнейшем добавлении бария у h 2 происходит следующее. Частично Некоторые протоны водорода будут замещаться опять на ионы бария. Поэтому у нас образуется не фосфат, а просто кидрофосфат бария. Следующий вариант, когда у нас уже их равное количество, следующие капельки добавляем, у нас образуется средняя соль. То есть правильный вариант ответа – это 2. Далее, А8. Укажите число верхних утверждений из приведенных. Значит, у нас здесь... Не металлы образуют только кислотные оксиды. Значит, что касается пункта А, металлы образуют только кислотные оксиды, это, ну, знаете, вот здесь не совсем корректное утверждение, потому что не металлы могут образовывать и не солеобразующие оксиды. То есть нет, могут и не солеобразующие оксиды. Ну а если они в рамках солеобразующих имеют в виду, что да, не металлы только кислотные оксиды образуют. То есть, здесь на самом деле если в общем смотреть, то, конечно же, это утверждение неверно, потому что неметаллы металлы, могут образовывать еще не солеобразующие оксиды. Далее, все оксиды неметаллов имеют молекулярную кристаллическую решетку? Нет, потому что всякие силициума-2, э, вот такие, э, они у нас имеют атомную кристаллическую решетку, соответственно, вещества немолекулярного строения. Далее, все высшие оксиды неметаллов взаимодействуют с водой. Нет, тот же самый силициума-2 с водой не реагирует. И кислотными являются все высшие оксиды, элементов неметаллов 3-7 А групп. Ну, вроде бы да, если мы будем учитывать то, что втор не образует оксидов, да, то, что у него образуется фторид кислорода, то все оставшиеся будут проявлять, конечно же, кислотные свойства. Только один вариант на подход, то есть правильный вариант ответа – это 4. Далее, ну 4 имеется в виду, четвертый пункт, вариант только один правильный. Следующее. А9. Атомы металла выполняют важные функции, входя в состав молекулы гликогена, натурального каучика, хлорофила и рапсового масла. Конечно же, хлорофила. Хлорофилл у нас входят ионы магния. Да? Если, допустим, могут написать гемоглобина, там будет железо, потому что э, как раз-таки ионы металла там будут обеспечивать четвертичную структуру белка. Но это уже больше к биологии, но чуть-чуть отступили мы с вами. А10. Укажите суммарное число всех элементарных частиц в составе молекулы Д2, то есть Дейтерий 2,16 Это у нас определено массовое число у кислорода всех элементарных частиц. Значит, элементарными частицами у нас являются протоны, нейтроны, электроны. Ну разбираемся с нашим дейтерием. Дейтери это наш, скажем так, изотоп водорода, в котором протон один, электрон 1 и нейтрон тоже один. то есть суммарно их 3 элементарных частиц но за счет того что у нас d2 я домножаю их на 2 штуки то есть вот я умножу что у меня их 2 штуки получилось у меня 6 элементарных частиц теперь разбираемся с кислородом кислород у нас порядковый номер у него 8 он не меняется значит Протонов у нас 8, электронов у нас 8, а нейтронов разница между двумя этими числами тоже 8. В сумме у нас с вами получается 24. 24 плюс 6, того у нас 30. Правильный вариант ответа у нас 2. Далее, А11. Энергия ионизации зависит от... Вот. что такое сразу же энергенизация? Это та энергия, которая затрачивается на отрыв электрона от атома. То есть просто так же электрон не особо, ой, атом не хочет отдавать электрон, поэтому нужно затрачивать энергию. И здесь давайте будем разбираться. Заряд ядра атома. Да, насколько, ну скажем так, сильно влияет. Но ну давайте скажем так, заряд ядра атома он влияет или от него зависит положение в периодической системе. В зависимости от того, где будут располагаться в периодической системе этот атом, будет по-разному, скажем так, изменяться энергии ионизации. Чем дальше мы идем по периоду с увеличением нашего порядкового номера или заряда ядра, тем больше будет нашей энергия ионизации. Если идем вниз, то, соответственно, она будет уменьшаться, потому что все дальше и дальше будут располагаться электроны от ядра, значит, от заряда ядра атома зависит. Но вы всегда читайте все-все-все, э, скажем так, представленные ответы. Заряда иона тоже зависит, конечно же, если у нас, скажем так, уже оторван электрончик какой-нибудь, э, и другие электроны ближе располагаются к ядру, то и больше энергии нужно затратить. Порядкового номера атома элементов в периодической системе тоже зависит. И самый, самый последний, все причисленные факторы, да, то есть эти факторы у нас будут влиять на энергию ионизации. Далее, А12 в схеме превращения а S2- и S4 соответствует уравнению химической реакции. Значит, во-первых, S-2 это непростое вещество. Здесь 0, здесь минус 2 не подходит. Здесь у нас минус 2, здесь тоже минус 2 не подходит. Здесь минус 2, здесь 0 не подходит. И здесь минус 2 и плюс 4. Вот этот вариант нам подойдет. 4. Очень классное, простое задание. Расставить степень окисления. Далее, А13. Укажите число веществ, соответствующих формулам, в реакциях с которыми сероводород может проявлять восстановительные свойства. Значит, Вспомним, что такое восстановительные свойства. Восстановительные свойства – это способность атома, иона или материала отдавать электроны. То есть у нас в данном случае сероводород, H2S будет отдавать электроны. Это, в принципе, логично, потому что, э, что можно сказать, сера здесь в наименьшей степени окисления, но может только лишь отдавать электрон. Значит, с калио H OH будет протекать реакция обменная, то есть здесь ОВР никакого не будет. С O2, да, правильный вариант, в зависимости от того, избыток, недостаток кислорода будет либо SO2, либо сера и H2O. То есть вот этот вариант нам подходит. Дальше, с СО2. СО2 проявляет максимальную, ну не максимальную, а высшей степень окисления. И в результате этого будет образовываться серая, опять же, вода. То есть этот вариант нам, нам подходит. Далее, хлор. Опять же, хлор может как бы вытеснять серу из состава H2S, и сера будет повышать степень окисления. Подходит. С H хлор у нас не реагирует. H2SO4 концентрированная. У нас будет получаться СО2, опять же, H2, то есть повышаться степень окисления. То есть вот этот вариант нам тоже подходит. Четыре пункта – это правильный ответ номер два. Следующее. Укажите неверное утверждение. При образовании водного раствора вещества, ну и будем дальше разбираться, может выделяться либо поглощаться Теплота. Да, это верно, может быть так, но нам нужно найти неверное утверждение. Всегда образуются водородные связи между молекулами этого вещества и молекулами воды. Нет. Только в том случае, если где-то еще существует, ну скажем так, водород или сильно электроотрицательные элементы, кислород, азот, фосфор, реже хлор и сера. Значит, вот этот вариант нам будет подходить, потому что здесь неверное утверждение, но ну, до конца дойдет. Его частица распределяется среди молекул воды, да, верно, и его диссоциация может отсутствовать, да, и могут электро... неэлектролиты а, растворяться и, скажем так, образовывать водный растворы. Далее А15 в водном растворе объем 1 дциметр кубический, кубический с малярной концентрацией натрия хлорида равной 0,5 моль на дециметр кубический. Только эту троечку не туда записала, мне ну, не важно. Содержится ионы натрия и хлора с суммарным химическим количеством 0,94 моль. Укажите степень диссоциации соли. Ну, что нам нужно сделать? Натрий хлор. У нас как соль диссоциирует по типу сильного электролита. Она оцела в одну, скажем так, ступень. Почему диссоциацию соли? Ну, на самом деле, немножко странно, да, потому что это сильный электролит. Ну ладно. Значит, в водном растворе 1 дециметр кубический, концентрация 0,5 моль на дециметр кубический. Найдем непосредственно химическое количество концентрация это химическое количество делить на объем значит химическое количество произведение концентрации и объема за счет того что у нас один дециметр кубический значит и э, химическое количество у нас будет 0,5 моль. значит у нас соотношение один к одному значит вот у нас суммарно получается 094 значит на ионы натрия и хлора у нас приходится в равной степени по 047 а дальше мы с вами находим альфа, степень диссоциации. Это химическое количество, либо количество, либо концентрация продиссоциировавших ионов к исходному количеству. Сделю на 0,5, получаю 0,94. Вот наше 0,94, правильный ответ 2. Следующее. К образованию осадка приведет взаимодействие между водными растворами обеих пар вещества, формула которых. Ну, давайте разбираться. Здесь по факту нам таблица растворимости только нужна. Значит, калий-УАЖ и НС-4-бром. Значит, В результате этого, даже давайте буду написать, калий-УАЖ плюс НС-4-бром образуется у нас калий-бром, это, это растворимое вещество, и nh 3 умножить на НС-2, тоже растворимое вещество. То есть вот это уже нам не подходит. Дальше. Алюминий, хлор-3 и цинк-НО-3 дважды. Получается алюминий-НО-3. Трижды, я уже не буду даже уравнивать, и цинк хлор-2. Значит, ищем алюминий НО3 растворимый трижды, и цинк хлор-2 у нас тоже растворимый. Значит, этот вариант нам не подходит. Дальше плюмбум НО3 дважды плюс натрий йод. Такой у меня йод немножко косоватый. Плюмбум йод-2. И натрий-НО3. Ну, натрий-НО3 в любом случае растворимый, а вот плюмбум йод у нас нерастворимый. Ага, вот этот уже вариант нам подходит. Дальше натрий-2СО3 плюс феррум-хлор-2. Образуется натрий-хлор 100% растворимый и ферум со 3 Значит, ищем ферум плюс 2. И СО3 у нас тоже нерастворимо. То есть вот правильный вариант ответа. Ну До конца дойдем. В любом случае здесь будет все растворимо. Купрум хлор 2 и h 2 s а, Значит, Купрум С, по-моему, выпадает у нас в осадок. да, А все остальное у нас будет растворимо. То есть правильный вариант ответа это 3. Следующий. А17 для лужения. С целью получения а, белой жести используют. Лужение это добавление олова. Но это просто нужно как вариант знать. Далее, А18. Значит, если бы в природной смеси нуклиды протеида и трития присутствовали в равных химических количествах, то относительно атомная масса, а почему, цемента, элемента, ну, бывает. Из мне это делать. Элемент водорода равнялась бы. Значит, можно относительную атомную массу находить следующим образом. Да, то есть химического элемента это ну по факту массовое число данного изотопа нуклида, нуклида, правильно так сказать, умножить на их, скажем так, ну давайте скажем объемную или химическую долю и это все у нас будет получаться суммы. Что получается раз у нас равные химические количества и у нас три представителя то для каждого будет приходиться 033 э, или 33 и там 3 в периоде процент умножить значит против у нас 1 033 умножить на надотерии это 2 и далее 033 и третье у нас 3 Берем калькулятор с вами и считаем 033 плюс 0,33 умножить на 2, плюс 0,33 умножить на 3. Получилось у меня 1,98. Но примерно это равное 2. Да? То есть с учетом э, погрешности, да то есть тут еще тройки можно оставлять. То есть это у нас правильный вариант номер 3. Далее, число писвязи в молекуле винил-ацетилена. Значит, ацетилен ⁇ да это у нас вот такой вариант. И винильный радикал ⁇ это у нас... С, двойная связь с ну и остается только у нас насытить это все водородами сюда и сюда 2 значит пи связи это у нас двойные и тройные значит од... ой сейчас секундочку одна вторая и соответственно третья три пи связи у нас есть только у меня еще один вариант куда-то потерялся но быстрее всего там 4 будет один нас все равно это не интересует. У нас здесь только три п-связи. Наименьшую температуру плавления имеет. Значит, втор, водород, сахароза а, натрийфторит. Сахароза натрийфторит вообще вещество, вещества. водород а, у нас газ. фтор это тоже у нас газ. И как выбрать, кто из них будет иметь наименьшую температуру а, плавления? То есть он будет, ну скажем так, большим газом один, нежели чем другой. Значит, у второго водорода, как сказать, газ? Второй водород, он до 19, 19 по-моему, 7 градусов ⁇ это жидкость. Если выше, это уже газ. Второй просто, он при обычных условиях ⁇ это газ. Почему у водород скажем, можно так сказать, немножко имеет выше температуры плавления и кипения, нежели, чем другие водорода, Потому что у него возникает еще... Дополнительные водородные связи. То есть правильный вариант ответа – это просто втор. Далее, скорость реакции при схемы А плюс В равно С, которая протекает при постоянном объеме, равна 0,02 моль на дециметр кубический на секунду. Начальная концентрация вещества А составляет… Укажите концентрацию вещества А через 10 секунд после начала реакции. Что такое скорость реакции? Это отношение концентрации, то есть моль на дециметр кубический, к времени. Значит, Что нам нужно сделать? Вот здесь c делить на ΔТ. Мы с вами знаем скорость 0,02. Мы с вами знаем время 10 секунд. А нам нужно найти ΔС. Дельта c дельта у нас будет составлять 0,02 умножить на 10 секунд. 0,2. То есть на ноль два моль на дециметр кубический за 10 секунд изменилась наша концентрация. Теперь нужно понимать, у нас она была больше или, точнее, стала больше или стала меньше. Нам нужно через 10 секунд, так как вещество А это исходное вещество, значит для него концентрация будет уменьшаться. Была один и четыре минус 0,2 останется, соответственно, один и два. То есть правильный вариант ответа это у нас один. Все потому что исходное вещество, оно раз Подуется. Следующее. К окислительным восстановительным процессам относятся. Ну и дальше пойдем. Кошение извести. Кальций О плюс H2O. Никакого изменения степени окисления здесь не будет происходить. Получение нитроглицерина из глицерина. Но здесь можно, конечно, все это длинненько расписать. Но быстрее всего, что здесь 3 нитроглицерин будет, то есть 3 hono 2 в кислых условиях. И происходит следующее. Здесь НО2. Я уже так корявенько, быстренько пишу. И здесь НО2 и плюс 3 молекулы воды. Опять же, степень окисления здесь нигде не поменяется. Спиртовое брожение глюкозы. с 6 h 12 6 Спиртовое брожение образуется СО2. 2 h 5 oh плюс co 2 но ну, Здесь мы степень окисления посчитаем чуть позже. И получение стекла, это у нас сплавление будет на 3,2О плюс калий-2, ой, только я вас обманула, на 3СО3 сода, калий-2, СО3 потаж и 6 о молекул силициума-2. Получится у нас натрий-2О умножить на калий-2О умножить на 6 силициума-2 и выделяются еще две молекулы СО2. Здесь степень окисления не поменяется. Значит, поменяются они вот здесь. Значит, Но там, по идее, если... Давайте просчитаем не совсем как органическое, как неорганическое. Посчитаем, у нас здесь, по-моему, получится 0. 6 на минус 2 минус 12 – Тут плюс 12, здесь будут углероды 0. Дальше, что у нас получается здесь? Во-первых, здесь уже плюс 4, и здесь будет тоже меняться степень окисления. Минус 2 плюс 1, плюс 1, то есть того у нас, что получается? Минус 2 и плюс 6. 6 минус 2, значит, у нас минус 4 мы делим на 2 по минус 2. То есть правильный вариант ответа – спиртовое брожение глюкозы. Далее укажите схему реакции промышленного получения фосфора. Промышленное получение фосфора получает из э, апатитов, сфоритов, э, Значит, это кальций-3ПО4 дважды при сплавлении их с углем и силициум О2. Правильный вариант ответа 4. Очень часто здесь записывают П4 образуется, но ну, в данном случае нам просто предложили фосфор. Но тем не менее. Далее А24. Водород образуется, если. Водяным паром обработать. И будем сейчас разбираться. Питьевую соду. Натрий HCO3 водяным паром да ничего не произойдет. Уголь С плюс H2O как раз таки здесь и будет получаться водород. Здесь чаще всего СО образуется и водород. Крем-низем. Силициума-2 с водой у нас ничего не произойдет. Силикодель, силициума-2. То есть правильный вариант ответа – это 2. Далее, А25. Натрий-дикидрофосфат образуется в результате взаимодействия. Значит, дигидрофосфат это значит, два протона водорода у нас остается. Натрий-H2, po 4 Ну и давайте разбираться. Значит, я вам предлагаю следующим образом в условном виде зарисовать H3P4. И в зависимости от того, какое количество натрия натрию H мы будем добавлять. Смотрите, если у нас h 3 по 4 1 и натрий H1, вот у нас происходит следующий водород. Вместе с натрием меняется, раз соотношение 1 к 1, то у нас получается натрия h 2 по 4 То есть, вот правильный вариант ответа. Если 2. Заместиться, то есть на 3 О, соответственно, здесь еще один, то получится у нас натрий 2 h по 4. Не подходит. Если 3, то натрий 33 по 4. Ну и здесь, если соотношение один к одному, то что у нас будет получаться? Натрий 2 плюс p 2 о 5 у нас будет получаться натрий. А что у нас вообще ничего не будет получаться? Натрий, 3 по 4 будет получаться сюда 2. Сюда 3, да, на 3, получит 4. Значит, правильный вариант ответа у нас 1. То есть кислая соль вообще не могла там получиться в четвертом варианте. А26. При растворении в воде щелочного металла массой 1,75 грамм выделился водород объемом 2,8 датиметра кубежи... кубических. Укажите, символ металла. Металл, значит, он у нас раз щелочное, значит, потом валентность будет равная единица. Плюс вода получается, металл УА OH, выделяется, водород. Мы это все уравниваем. И что у нас получается? Значит, если здесь 2,8, я нахожу химическое количество, 2,8 делю на 22,4. Получается у меня 0,125 моль. За счет того, что соотношение 1 к 2, я эти 0,125 умножу на 2, 0,25. Малярная масса металла, это его масса 1,75, делить на 0,25. Получается у нас 7. А 7 мы смотрим в таблице Менделеева. Это у нас малярная масса лития. То есть правильный вариант ответа 4. Как алюминий оксид, так и сера, 6 оксид, могут реагировать с Значит, алюминий 2О3 и СО3. Вода. Алюминий 2 o 3 не реагирует, а у футерной они с водой не реагируют. П2О5 P2O5. P2O5 может реагировать с алюминий 2О3, и тогда алюминий 2О3 будет проявлять такие основные свойства, СО3 не реагирует. Кальций О. Вот кальций О может и с тем, и с другим, потому что алюминий 2О3 проявляет основные амфотерные свойства, ой, основные кислотные свойства одновременно n2O5 может с арминь 2-3, только ССС-3 не реагирует. То есть здесь на знание того, какие это оксиды, кислотные основные. Далее, А28. Пропусканием через склянку с концентрированной серной кислотой можно осушить все газы, формулы которых. То есть осушить это избавить от влаги можно так сказать, да, вот излишней воды. Самое главное, чтобы серо, серная кислота у нас не реагировала с соответствующими газами. Что я вижу здесь? СО3 сразу же нельзя брать, да, то есть потому что он будет реагировать. То есть первый вариант нам не подходит. Там, где есть кислород, это хорошо. То есть кислородом у нас серная кислота не реагирует. Аж хлор. То мы здесь дальше видим. NH3 у нас прореагирует вариант, такой нам не подходит. Дальше серная кислота может переводить иодиды, или, скажем так, где есть степень окисления у йода или у брома минус в йод 0 и, скажем так, бром 0. То есть этот вариант нам тоже не подходит. То есть остается только четвертое О2, Н2-хор, два с ними ничего не будет происходить, поэтому при помощи концентрированной серной кислоты можно осушить такие газы. Далее, А29, при разбавлении азотной кислоты, число принятых молекул электронов в реакции с активными металлами, и здесь мы должны с вами э, определиться, значит, разбав... при разбавлении азотной кислоты, значит, у нас постепенно будет происходить образование следующих продуктов, но 2 NO, но затем либо Н2, N2, либо Н2О, либо NH4, NO3, значит, no 2 плюс 4 плюс 2 0 плюс 1 и здесь минус 3 то есть постепенно у нас степень окисления будет уменьшаться то есть правильный вариант ответа это у на ой стойте при разбавлении число принятых а принятых электронов возрастает неправильно прочитала степень окисления будет понижаться число электронов будет возрастать тут плюс 1 Тут плюс, соответственно, у нас 3 электрона от плюс 5. Здесь вообще плюс 8 электронов. Далее. А30. Степень окисления атома хлора последовательно уменьшается в ряду соединений, формулы которых. Хлор 2О7. Здесь у нас плюс 7. Здесь у нас, смотрите, минус 2 плюс 2. У нас получается плюс 1. Здесь у нас плюс 8. 5. Значит, у нас степень окисления уменьшаться должна, она сначала уменьшается, потом возрастает, не подходит. Азот у нас более электрицательный, чем хлор, значит, у хлора будет, соответственно, здесь плюс 1. Далее, здесь у нас минус 2 плюс 1, и здесь у нас минус 2 минус 3, по идее, плюс 5, нет, давайте мы правильно составим эту формулу. Если, например, сомневаетесь, то можно сделать следующим образом. Составить формулу вот таким вот вариантом. Значит, что у нас происходит? Нужно вспоминать, кто более электроотрицательный. Значит, у нас происходит следующее. От хлора к азоту у нас будет отходить, скажем так, электронная плотность а от азота к кислороду. Значит, здесь у хлора плюс 1, здесь у азота тоже плюс 1, потому что 1 принял, и 2, соответственно, отдал у кислорода минус 2. То есть здесь вообще степень хлора не поменялась. Далее, ну здесь мы уже определили плюс 1, здесь у нас тоже плюс 1, и здесь, соответственно, минус 2, плюс 5. Значит, у нас здесь возрастает, тоже не подходит. И, соответственно, самое последнее. Хлор тут плюс 5. Здесь мы уже считали плюс 1. И здесь, соответственно, у нас будет минус 1. То есть вот она у нас последовательно уменьшается. Правильный вариант ответа 4. А31. К органическим реакциям замещение относятся реакции между. Замещение происходит в тех случаях, когда у нас какой-нибудь алкан, то есть насыщенный по всем связям углеводород реагирует с, допустим, галогенами. И правильный вариант ответа у нас здесь три. Вот у нас алкан, бром-2 и свет. Реакция замещения. Дальше А32. Укажите углеводород в молекуле которого число первичных, вторичных и третичных атомов углерода одинаково. То есть для этого нам нужно составить формулу. Значит, иду в самый конец. Циклобутан. Значит, 4 атома углерода замкнуты в цикл. Нумеруя атомы углерода, ну, рандомным образом, Три метил, значит, у нас у первого метил, у второго метил и у третьего метил. Значит, считаем первичные, первичный, первичный, первичный. Значит, первичных три штуки. Вторичных, где соединены с двумя атомами углерода соседними. Вот у нас такой один уже не подходит и третичных раз, два, три. И третичных у нас три. Этот вариант нам не подходит. Далее два, три диметилпентан. Значит пентан раз, два, три, четыре, пять. И два, три диметил раз, два. Первичных раз, два, три, четыре. Вторичных 1 и третичных 1-2 тоже не подходит. Следующее 1-3-5-3-метилциклогексан. Три, три Я здесь снизу запишу. Циклогексан – это у нас 6 атомов углерода замкнутых цикл. один ну пусть у меня будет один 2 три 4 5 6 от одного метил от 3-метил и от 5-метил. Первичный раз 2 три Вторичный раз, два, три. Третичный раз, два, три. Вот вариант нам третий подходит. Давайте уже разберем метил цикла пропан. Пропан у нас три. И метил вот у нас отходит. Непосредственно первичный один. Вторичных раз, два, третичный тоже один. То есть правильный вариант ответа это три. Далее, А3. Очень много раньше было части А, да, то есть вы посмотрите, в части, по-моему, только 7 заданий, в части А 43. Назовите по систематической номенклатуре соединения, вот которое у нас указано. Значит, первое, что мы делаем, я вот так вот выделю атомы углерода и ищем и самую длинную цепь. Понятно, что она будет у нас... Двойной связью 1, 2, можем пойти сюда. Три-четыре. А можно пойти сюда. Раз, два, три, четыре. Но тогда вот это будет неудобно называть. То есть вот у нас самая главная цель. Нумерация начинается с того краю, где у нас будет ближе кратная связь. Дальше у нас есть метил и есть хлор. называемый мы по алфавиту. У нас получается 3 метил, четыре хлор. Четыре атома углерода это бутан. Но за счет того, что есть кратная связь, это у нас будет бутен. 1. Ну и ищем 3-метил-4-хлор-бутен-1. А вот у нас он и первый будет, не пришлось очень долго, скажем так, искать. Далее, А-34. Для алканов невозможна реакция, невозможная реакция при соединении, потому что все связи насыщены. А 35. Присоединение воды к пропину в условиях реакции Кучера приводит к образованию, значит, у нас там будет образовываться, ну, давайте, кстати, запишем, уже не буду вам заранее рассказывать, но тем не менее, значит, у нас пропин, раз, два, три, тройная связь. Водород здесь у нас три, здесь один. Значит, что у нас происходит? Происходит следующее: что у нас водород идет к более гидрогенизированному атому, oh группа идет к менее гидрогенизированному атому. У нас образуется промежуточное вещество. С, здесь двойная связь. 2 Но у одного атома углерода не может находиться и кратная связь гидроксильной группы. Здесь происходит, скажем так, перемещение. OH, точнее, отдает нам водород крайнему атому углерода, сюда перемещается кратная связь. То есть вот это вещество неустойчиво. В результате этого у нас образуется Оп! следующее соединение. И это у нас не что иное, димитил, кетон или ацетон. Правильный вариант ответа 3. Укажите продукт превращения. Значит, у нас здесь окисление в жестких условиях. Соответственно, у нас первое, сразу что вы должны помнить, что у вас никогда не будет образовываться соли, если у вас есть перманганат калия в кислых условиях. Если это будет нейтральная или щелочная, там может получаться, соответственно, соль. Значит, и неважно, какая длина здесь, боковой цепью этого углеводородного радикала, в любом случае у нас будет получаться одна карбоксильная группа. То есть, правильный вариант ответа 1. То есть, хоть тут С3, хоть С10, все равно будет получаться бензоинная кислота. Далее. А-27. Ой, А-37. Уже, боже, путаюсь. Даны вещества. Вода, водород, йодоводород, натриякарбонат, карбонат, этанол, метановая кислота. Число веществ, которым при соответствующих условиях реагирует пропен-2, О-1. Ну, для начала нарисуем. Значит, пропен во-первых, это у нас три атома углерода, я их нумерую. У второго у нас будет располагаться двойная связь, у первого будет находиться гидроксогруппа. То есть вот такое у нас вещество с вами получилось. Ну и пойдем по порядку. Вода. Почему бы нет по месту разрыва кратной связи, вода у нас будет... Прекрасно все реагировать. Дальше водород аналогично по месту разрыва кратной связи. Йодо-водород. Йода-водород может как ОН-группу OH йода оставлять, так и присоединение. Натрий-карбонат. Вот натриякарбонат у нас реагировать не будет. Он может реагировать, например, с этими карбоновыми кислотами, например. Ну, тут ничего не будет происходить. Этанол. У нас будут образовываться простые эфиры, почему бы нет, ваша группа, и, соответственно, э -э этанол вместе, простой эфир, нормально. Метановая э -э кислота, реакция, этерификация, опять же, по группе. то есть 1, 2, 3, 4, 5. 5, это правильный вариант ответа, 2. Следующее, наиболее высокую температуру кипения имеет. Этановая кислота, этаналь, этанол, хлор, этан. Но мы с вами, в принципе, понимаем следующее. Если углеводороды, они очень, скажем так, имеют низкие температуры плавления и кипения, это точно не хлоры там. Дальше, в принципе, еще что можно сказать. Этановая кислота ⁇ это ноль жидкость, этаналь при обычных у нас газ, и при этом у нас у спиртов образуются эти водородные еще связи. То есть этаналь нет, этанол тоже нет, этановая кислота, здесь даже малярная масса. Выше, то есть у нее температура кипельного плавления будет выше испаряется она хуже, чем этанол, улетучивается. Далее А39 в реакции хлорангидрида уксусной кислоты, то есть CH3CO-хлор и этиламина NH2C2H5 при нагревании образуются. Здесь самое главное, что реакция -то это происходит при нагревании в результате этого у нас будет образовываться след продукт. У нас происходит следующее. Я даже бы расписала немножко вот здесь водородик отдельно. У нас уходит H-хлор, а по месту отрыва этих атомов у нас образуется новая связь. То есть образуются амиды. И ищем мы такое. Значит, этот вариант нам не подходит. Дальше СОО, лишние кислороды. Здесь не хватает чего-то. Вот третий вариант ответа. Так, далее А40. Укажите формулу моноацетилглюкозы. Можно очень, скажем так, хитренько свернуть. а Хотя зачем нам сворачивать. Давайте мы с вами так запишем. С6Н12О6. Ацетил. Как он у нас может получаться? Если я добавлю сюда, например, уксусную кислоту CH3COOH. За счет того, что здесь есть, даже можно отдельно расписать, значит здесь есть OH-группа, у непосредственно уксусной кислоты здесь есть карбоксильная группа. Здесь уходит водород, здесь уходит, соответственно, OH-группа, то есть минус молекула воды. Что у нас получается? С6, H11, я просто переписываю количество атомов, все остальное нас не интересует. Дальше, СО, СН3, я в рандомном порядке, нам самое главное это все свернуть. С8, H11, и здесь, соответственно, 3 это 14, О6 и 1 это, ой, О7. Вот ищем теперь такое, это у нас правильный вариант ответа, номер 2. Далее, А41, укажите число изомерных аминокислот, Молекулярная формула C4H3O2N без учета пространственной изомерии. Мне просто уже было лень на самом деле расставлять все эти индексы снизу. Это очень муторно и долго, поэтому я думаю все равно, что так понятно. Значит, C4H3O2N. У нас аминокислоты. Значит, есть амино и карбоксильная группа. Ну, во-первых, начнем с того, что будет отдельно COOH. Дальше. Раз у нас 4 атома углерода, я их могу в линейку и сюда могу NH2 присоединить. То есть один вариант, второй вариант сюда, третий вариант сюда. Другой, что то есть, тут три варианта. Могу сделать немножко хитрее. Я могу вот сюда сделать изомер. И у меня еще пойдет сюда NH2-группа или сюда NH2-группа. То есть раз, два, три, четыре, пять. Пять различных вариантов, это у нас два. Следующая средняя малярная масса полиэтилен терафталата 480 тысяч грамм на моль. Укажите степень полимеризации полиэтилен терафталат. Во-первых, степень полимеризации, там n количество, это малярная масса полимера. Делить на малярную массу мономерного звена. Вот давайте разбираться, что это у нас за мономерное звено. Этилен тера втора. Значит, нам, чтобы написать формулу полиэтилентерефталата, нужно записать реакцию синтеза. Значит, я лишнее сейчас сотру. Значит, изначально у нас происходит синтез из терефталевой кислоты. Это как бензойная, только с двумя, скажем так, карбоксильными группами. Вот здесь тоже. И здесь СО. И происходит реакция с этиленгликолем. То есть у нас HO, CH2, ch 2 HO. Происходит здесь реакция этерификации, то есть по процессу поликонденсации. Что у нас будет оставаться? У нас следующее мономерное звено. То есть, здесь у нас остается кислород. C, то есть я иду от конца здесь точно также будет происходить реакция тарификации дальше у нас идет даже можно наверное записать c6 h4 то есть остаток от бензола c6 h4 потом у нас идет c о затем о c 2 ch 2 кислород и дальше n количество раз. Значит, вот это у нас полиэтилен, терафталат. Я понимаю, что это достаточно сложная формула. На данный момент вот этот полимер уже не рассматривается в школе, то есть такого страшного не будет. Можно свернуть это все, чтобы проще было посчитать малярную массу мономера. Значит, у меня 6, 7, 8, 9, 10 атомов углерода. Водорода 4, 5, 6, 7, 8. Кислорода 1, 2, 3, 4. И все это n количество раз. Давайте посчитаем малярную массу. 12 умножить на 10 плюс 8 плюс 16 на 4 у меня получилась малярная масса 192. Вот считаем теперь n. 190, ой, так не 192, а 480 тысяч. Я делю на 192. И получаю ровненько красивое число 2500. Ищем его в вариантах ответа. Это 4. И последнее, различить между собой водные растворы, Н4, 4 магний SO4, алюминий 2SO4, калий 2SO4, можно с помощью. Ну и давайте разбираться. Значит, первое, барихлор 2. Барихлор 2 у нас везде определит э, С4 группу, а все остальное не отделит друг от друга. HNO3. HNO3 у нас, э, ну что, здесь только при сплавлении... Хотя, ну тут, то, то есть тут очень сложно. Опять же, мы ничего не определим, какие качественные реакции у нас с NO3 не пройдут. Натрий О. Вот здесь стоит задуматься, что будет происходить. Nh4 дважды СО4 С натрию H нам даст запах аммиока. То есть Н3 умножить на H2О. Отлично. Магний СО4. Магния уже дважды выпадет в осадок. Супер. Алюминий э, 2СО4 Су трижды осадок при избытке, который будет растворяться. Супер. А калий 2СО4 вообще никак реагировать не будет. То есть вот третий наш вариант. И наш 3 умножить на наш 2 у нас просто не даст, скажем так, растворение с алюминием 2СО4 трижды. И наш 4 дважды с 4 тоже реагировать не будет. То есть правильный вариант ответа это 3. Таким образом, мы с вами закончили часть А, она получилась очень большая, примерно на 50 минут, я смотрю, здесь тайминг, да, часть еще ну, чуть-чуть меньше, чем 50 минут, часть Б у нас будет тогда отдельно, в одно видео все это я запихивать не буду, чтобы вы не смотрели это все 2 часа. Если у вас есть какие-то вопросы или пожелания рассмотреть какие-то другие варианты, это уже тестирование 2005 года, вы обязательно пишите, пишите, что вам непонятно, или пишите, что вам наоборот все понятно, и я вам хотя бы чуть-чуть помогла. Всем пока!